Генерал, у GLA есть токсичный завод на территории Китая. Это здание должно быть уничтожено, пока оно не начало свою работу. Если завод токсинов будет уничтожен некорректно, токсины попадут в реку, убивая тысячи. Мы должны использовать огненный удар, чтобы сжечь любую токсичную угрозу. Установки стингер охраняют воздушное пространство вокруг этого места. Вам нужно направить войска спецназначения, чтобы отключить эти установки и очистить путь для наших самолетов. Приветствую, ребята на канале Роли. Гейм онлайн, с вами Россия. Мы продолжаем проходить э, генералов за Китай. Напоминаю, что Китай щедрый, и это четвертая миссия, в которую нам нужно с помощью нашего спецподразделения подавить, разобраться с Ингерами, то есть с охраной воздушной, вот они, и конечно же уничтожить завод токсинов Мау. У нас есть в помощь черный лотос, но почему-то комментатор называет его черной Лардесса. ну пускай будет так. Если вы, ребята, кстати, еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Поставьте лайк, дизлайк, оставляйте свой комментарий. И спасибо, что вы смотрите видео, вы лучше. Также не забывайте заглядывать на Patreon. Может, кто-то все-таки захочет. Было бы неплохо. Итак, значит, у нас есть в подчинении немножко солдат Китая. Давайте сразу сделаем вот так. Здесь... У нас нет возможности строить базу, поэтому сделаем упорно хакеров. Ну, а пока хакеры наши набираются, пойдем немножко повоюем. Я думаю, эта миссия будет быстрая. Но есть. Вижу вышку, которую можно будет с помощью лотоса захватить. Сейчас сначала разберемся с гнездом. Есть такое дело, теперь. Все, отлично разобрались. Так пошел захват. Только сейчас, кстати, увидел бочки. Надо их сразу взорвать. Сразу начали наше здание новое атаковать. Все, теперь я думаю, в принципе, мы обеспечили себя деньгами. Еще сейчас хакеры скоро будут. Как будет хакер, будет вообще песня. Деньги пойдут рекой. Так, лотоса на вторую кнопочку. Не понял, что не сработало. О, теперь сработало. Нет, ты тоже относись. Не увидел я чего-то раненого бойца. То, что он должен относиться к первому отряду. Так. Это кто? -то шахид? Да. Сначала надо его лупануть. Теперь нормально. Это было бы неприятный момент, если бы он Так, почки стингер. Давайте, чтобы было немножко интересней, У нас есть вот боец. Вздорови. Интересно. Добежит. Да, но урону. Что-то много не донес. Ладно. Ну так неплохо сдалека насыпает вот эта ракетная установка. По нам. Сейчас мы ее уничтожим. Сначала нужно обезвредить активную фазу стингеров, а потом уже добьем эти туннели, которые сама восстанавливаются. Есть. В общем, она начала там вторить. Звук начал покрывать звук. Значит, осталось две установки Стингера. Истребитель Мик уже наготове. Так, у нас тут трактор. С токсинами. Наверное, надо было его вести из строя, потому что это такая хрень, что он сейчас одну, одним залпом положит мне всю пехоту. Генерал, у есть токсичные тракторы в этой зоне. Они вооружены биологическим оружием. Черная Лордесса может отключать эту технику, а танки разрушать ее. Генерал, ДЛА захватили один из наших военных заводов. Используйте черную Лордессу, чтобы захватить над ним контроль, чтобы производить танки и прочее. В общем, вся надежда на черную Лордессу. Танк уезжает. Все равно вы видите его. Есть. Все, уничтожаем его по-быстрому. Сразу облако токсинов. Миги уже на подходе. Еще нам прислали немножко войск. Кстати, Пакеры. Куда вы ходите? Ого. Но это было случайно, ну ладно. Можем сделать так, потому что заработок через интернет, я думаю, на них все равно никто не нападет, поэтому можно их особо не прятать. Так, лордессу тоже подводим сюда. Блин, почему лордесса? Черный лотос. Вот падла еще успел одного задавить. Что-то сильно разогналась, тетя. Ракетчики так сразу заливают их. Блин, ну это танк он опасен, он реально опасен. Отличное здание наше. Давайте не будем выдумывать велосипед, просто наделаем кучу танков, да и все. Эти бойцы, они сразу спустили, сразу в бой. Китайский ракетоносец. Короче, наши ракетчики здесь, еще шахиды на подъезде. Не дали им подъехать уже хорошо. Интересно, что с этими танками происходит? Что с вами не так? Ладно, возьмем тогда Черный Лотос. С помощью нее возьмем сейчас тот трактор. Машинка, машинка прорывается. Пел. Так, танк там успел. Хорошо. Нееет. Генерал, была на место вашей Ух. Хорошо, что можно взять другую черную лордессу. А то как-то Кирова получилась. Я думал, что если мы ее потеряем, миссия будет провалена. Так, а где другая черная лордесса? Не вижу ее. Это хакер. Это не Черный лордесса. Давайте поактивнее, ребята. Характеров тут нету, так что можно их крушить. Вот машинки тут появляются, надо сразу разбить это. Есть такое дело. Теперь... Вот так. Главное, чтобы они не бежали, конечно, по этому, скажите мне, по зоне распространения токсинов, но им пофиг. Мы вывели из строя нефтяную вышку. Ну тут, ну, чу чублик носит деньги им. Так, встанем здесь пока. Разберемся, где же черная Лордесса появилась. Еще одна. На базе ее нету. И здесь нигде нету. Ну да ладно, я думаю, она нам особенно не нужна уже это просто огненный ад происходит сейчас мы с помощью танков вольнем их трактору вот и все можно было бы вы знаете можно было бы захватить сейчас немножко запариться прокачать захват захватить их базу или все-таки разобраться где же там нам дали черную лордессу черного лотоса этого но зачем это все правильно уже можно закончить Хотя мы тут ничего не можем прокачать. Можем. Танчики наши починить. В общем, пусть этот парень просто занимается тем, что держит под контролем эту вышку нефтяную. Сначала, наверное, пойдут танки, потому что вдруг там будут трактора. Так, а мы, знаете, как сделаем? А здесь мы, короче, мины подцепим. Ага, все понятно, вот тут два трактора осталось. А здесь только ушка их. Блин, ну денег у нас много, давайте что-ли, изучим захват. Так, краснокавтальники. Где-то там, видел, есть деньги, которые принадлежат Китаю. Поехали. Что-то два татанка танка таких подбитых, кажется. Ух ты. Вышло подкрепление ГЛА. Ух ты. Они сразу здание позанимали. Что вы скажете на это, ребята? Хорошо, что здесь только одни автоматчики. Были тут еще ракетчики, нашим танкам бы не поздоровилось. Давайте танки. То, что от них осталось, точнее. Все, ребята, приехали на снижение. О, смотрите, еще он два танка стоит, нифига себе. Тут не на жизнь, а на смерть. О, отлично. Теперь мы, смотрите, сейчас мы их за этот... А, все, только Стингеры. Блин, и там два трактора осталось. Я думал, мы с ними. Огненный удар. Отлично, Иван. На фоне воины Китая погибли. Эта победа нам досталась тяжело. Такой ценой, такой ценой. Ребятки, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, напомню. И, конечно же, комментарии. Всем пока и до скорых встреч.